Витаутас, я вас приветствую, спасибо, что уделили время. Расскажите о себе, расскажите, чем занимаетесь, где живете, разумеется. Живу я в Литве, город Вильнюс. Работаю пока на предприятии, я обслуживаю городское освещение, там светильники ремонтируем. ремонтируем. Страха да. высоты у вас нет, я так понимаю. Ну, нет, пока. А как вы вообще начали интересоваться торговлей и вообще как познакомились и когда? Семь групп. Ну, торговлей давненько начал интересоваться. Все-таки с одной зарплаты трудновато. В Ютубе познакомился, не знаю, уже, наверное, лет шесть. Больше, наверное, как знаком. Все посматривала на вебинары. Ага. Ну и вот решил, решил инвестировать, попробовать. То есть уже около шести лет вы уже знакомы с компанией. все Да, знаком давненько. Ну, ну, а какими ну, вы вообще продуктами пользовались до этого? Не пользовался, у меня не было депозита, никак не мог собрать. и то, Только просматривал YouTube и вот смотрел. А. Ну, хорошо. Ага, поняла, то есть вот-вот только начали. Хорошо, то есть, а расскажите, каким продуктом вы сейчас пользуетесь? Ну, сейчас я пользуюсь всем лабом. Взял пакет Advance и вот уже второй месяц Приносят прибыль. С каким вообще депозитом начинали, стартовали работать? Я стартовал 2,5 тысячи, просто добавил 100%, и то 5 тысяч получилось на моем счете, и, и с 5 начинал. А вы э, изначально приобрели себе CM Lab э, да, на небольшой срок? 4 плюс 1, кажется, месяц, и потом продлил, и в общем сейчас... Ну, вот. год. Помните, я вам звонила, э, рекомендовала вам, э, что можно сделать больше месяца, получить там доплатив небольшую сумму. Вы, конечно, э, послушали и... Да, С... воспользовался вашим предложением. Да-да-да. <свят> <свят> Давайте тогда перейдем к самому главному, сколько вы заработали витаута за вот эти два месяца. Можете в долларах, можете в процентном соотношении, как вам будет удобнее. На почту приходит отчет от, от брокера В общем, 560. 50 евро было, получилось за декабрь? Я вас немного скорректирую. Я Буквально даже сегодня просматривал ваш счет, у вас на данный момент в долларовом соотношении доходности составила 1680 долларов. Это 33% за два месяца. У вас получается какой сейчас депозит? В итоге половиной тысяч. Конечно. Какой вообще самый яркий момент был за этот период, за 2 месяца? Ну я не ожидал, честно говоря, такой прибавки депозита. Все не, приятно. Не, не, ожидали, не ожидали, что да, действительно, можно ничего не притрагиваться к торговле и зарабатывать. А вообще, расскажите, какие у вас дальнейшие планы, перспективы вот, именно в торговле. Есть какие-то у вас уже какой-то вектор, куда вы хотите двигаться? Что там планировать? Надо подождать, еще чтобы увеличить депозиты. Тогда пробовать снимать, вы на карту. Еще, еще решили дальше в, наращивать дебют. Да, еще. Работать, да? Еще немножко пришло. Хорошо, хорошо, отлично. А, Вито, спасибо, спасибо, что уделили время. Пожалуйста, все хорошо.